Творческая терапия в Волковском театре или Жизнь без ограничений. В минувшие выходные в рамках специального проекта Перворусского Открытий театра состоялась встреча молодых людей с ограниченными возможностями здоровья с актерами Волковского. Подопечные Ярославского отделения Фонда милосердия и здоровья впервые увидели всю театральную кухню. Актеры провели экскурсию и показали, как проходят репетиции перед спектаклями. Затем прямо в здании театра состоялась творческая встреча, где артисты читали стихи, авторами которых стали воспитанники неврологического интерната. Душевная обстановка дала ребятам возможность к новым духовным свершениям без физических ограничений. Фейерверк эмоции очень все понравилось. Людям с ограниченными возможностями достаточно не хватает вот этого вот культурного такого вот выезда в таких вот культурных. Хотелось, чтобы их стало больше, чтобы наша доступная среда развивалась так, что чтобы все учреждения могли нас маломальски принимать, чтобы были подъемники, пандусы. И всякие соответствующие устройства. Это точно почва для осмысления, вдохновения. Ребята все наши очень творческие. Они занимаются каким-то творческим рукоделием. Есть у нас одна девочка, вообще любительница театра, что она очень плохо ходя, она ездила в Киев, в театр, даже, в Москву. Вот. Я думаю, что это даст им большой импульс внутренний для вдохновения и для собственного развития. Закончилось все в фае второго этажа большим чаепитием и песнями под рояль. Всего участие в творческой встрече приняли 50 воспитанников местного отделения фонда милосердия и здоровья. Подобные мероприятия и знакомства с удивительными людьми проходят в рамках программы «Все мы разные». Теперь, как обещают организаторы, и ребята, встречи с артистами станут регулярными. Ведь многие из них побывали в Волковском театре впервые. Существует идея уже на новогодние праздники создать творческий союз на сцене «Первого русского».